Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно, как меня видно? Отлично. Ну что, у нашем полку прибывает все больше и больше народу. Это очень хорошо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Лотникова Лёля. Я один из руководителей нашего проекта Корпорации здоровых, успешных и свободных». Давайте сегодня с вами познакомимся, кто у нас сегодня новички. Сегодня у нас время, когда мы проводим партнерскую планерку, но мы решили пригласить всех новичков, которые у нас в проекте, и чтобы вы поприсутствовали на этой планерочке. Так, кто же у нас сегодня новичок или кто-то, может быть, зарегистрировался в прошлом каталоге или два каталога назад? Есть такие у нас? Давайте с вами будем знакомиться. Сегодня, кстати, будет планерка только для вас, только для вас. Пишем, пишем. Где же тут наши новички? Ну, пока вы пишете, я буду продолжать. Значит, первое, что я хотела бы узнать, это из каких регионов мы сейчас с вами здесь присутствуем. Ну, вот я, допустим, живу в Ставропольском крае. Где вы живете? В какой, в какой области? В каком городе? Вот сейчас мы территориально еще с вами познакомимся. Вот не, ой, полярные люди, там я постоянно читаю, холодно. Отлично, отлично. Самара, Саратов, Мурманск, Нижний Новгород, Москва. Да-да, Кировская область. Вот так вот вам. Какие у нас территории? Так вот, смотрите, уважаемые коллеги, вот э, вся Россия, весь мир собирается в, в компанию «Арифлейм», и все сотрудничают с компанией Reflame, и все равноправные, все могут выходить по карьерной лестнице, зарабатывать вот эти э, премии, деньги. Все, что предлагает компания, это все может каждый человек, независимо, где он живет, в Москве в каком-то поселке, в огромном городе или вообще где-то где-то он как э -э, в Мурманске, это я считаю вообще холодно-прихолодно. Вот может даже на Камчатке, может быть даже где угодно, но человек может начинать присоединяться, начинать работать и значит быть успешным, независимо, где он находится. Даже там, где, э, возможно, только есть интернет, и больше нет ничего другого. Интернет для нас это важно. Так вот, смотрите: только с компанией Арифлейм можно так сотрудничать. Только компания Арифлейм, вот так, как вы сейчас видите на картинке, приветствует всех лидеров, кто усердно работает и зарабатывает деньги. И сегодня мы с вами. Поговорим о том, как вновь прибывшие, что вновь прибывшие могут заработать за активную работу. Итак, вы готовы сегодня это слушать? Да, на этом фото даже Катя есть, ее поздравляли. Итак, ты новичок, пришел, только зарегистрировался, либо в этом каталоге, либо в десятом каталоге ты зарегистрировался, ты являешься новичком. И у тебя есть квалификационный период. Ты, как новичок, можешь уже зарабатывать, иметь суммарную выгоду 14 500. Как ты можешь зарабатывать? Ты приходишь, пока вникаешь, пока тебя обучают, у тебя есть стартовая программа. У тебя есть стартовая программа, на, по, по которой ты получаешь первую прибыль. Итак, если в течение каталога суммарно делаешь заказ на 100 бонус баллов, то ты в следующем каталоге получаешь вот эту туалетную воду, которую вы сейчас видите. И так 4 шага подряд. За вот эти 4 шага, за 4 каталога ты получишь 14 500. Но сразу ты приходишь, и делаешь, допустим, 25 бонус-баллов для того, чтобы вступить в работу. 25 бонус-баллов также суммируются в эти 100 баллов. Это вы потом изучите, узнаете подробнее. Но первые доходы у вас могут, будут именно из этой стартовой программы, пока вы еще только учитесь. Но это еще не все, что компания дает для новичков. Компания для новичков, и не только для новичков, но и для новичков – Создает каждые три каталога уникальные бомбические акции. И вот на сегодня, с сегодняшнего дня, акция, компания по приглашению такая есть, акция «Твое преображение». Вот здесь, ребята, сейчас вы увидите уникальность такую, которую ни одна компания на свете не может предложить. Мало того, что мы сейчас с вами получим очень много подарков, увеличатся наши доходы, но мы еще с вами можем участвовать в различных шоппингах. Итак, более подробно я вам сейчас буду рассказывать. Скажите, все готовы для того, чтобы слушать, что же нам приготовила компания, какие сюрпризы? Итак. Про стартовую программу мы с вами уже почитали, узнали, что мы можем оттуда зарабатывать деньги. Далее. Человек, когда приходит, вот вы зарегистрировались сегодня, допустим, в течение трех дней, если вы активируете свой личный кабинет на 25 бонус баллов, вам первая регистрация бесплатная. Первая регистрация бесплатная, первая доставка бесплатная. Но смотрите. Как вам такой набор? Вот такой набор вы можете получить тоже бесплатно. Кто хочет получить такой набор бесплатно? Компания тебе подарит. Это вот все твое, что ты видишь сейчас на картинке. Теперь как получите вы? Я думаю, вам интересно, как же его получить. Оказывается, элементарно, Ватсон, просто работай, помимо начисления, которые тебе будут за группу, у тебя еще будет вот такой шикарный подарок. Если вы уже являетесь партнером компании Reflame или только зарегистрировались, даже, может быть, сегодня в 11-м каталоге, вот в 11-м каталоге ты зарегистрировался, ты участвуешь в этой акции «Твое преображение». Для активации, да, тебе нужно 25 бонус-баллов, но если ты оформишь... 100 бонус, ой, 50 бонус-баллов заказ, пригласишь с 4 по 24 августа двух друзей, поможешь им разместить заказы, научишь, как это делать, как делать, как оформлять заказ, как его собрать, Ты ему поможешь, своему другу, своих друзей, близких, зовите, говорите. В течение 21 дня они суммарно оформят заказ на 100 бонус баллов, новичку подарят туалетную воду, и если он будет 4, 4 каталога подряд также делать, то получит вообще весь набор и прибыль в 14 500. А вам за то, что он в этом, два друга ваших в этом каталоге сделали по 100 бонус баллов, вам... Вам подарят вот этот набор, шикарнейший набор, это получите вы, а вот это получит, получат ваши партнеры. Вот эту шикарнейшую туалетную воду, это осенний аромат, а мы к осени приближаемся, он нам очень будет необходим. И что же всего навсего твоему партнеру сделать-то надо? Это оформить заказ. Суммарно в течение 21 дня с момента регистрации на 100 бонус баллов. Я уже говорила и повторюсь, что при, при первом, при оформлении этого заказа, если заказ минимум на 25 бонус баллов в течение трех дней с момента регистрации, то регистрация и доставка тебе будет бесплатной. Круто, ребята? Очень круто. Интересно будет вашим друзьям, знакомым, незнакомым участвовать в такой акции, получить вот эту туалетную воду. Но они же могут получить не только эту туалетную воду. Я вам первую показывала, что они могут получить. Вот этот весь набор они могут получить. То бишь получить все, что вот здесь вы видите на картинке. И первая прибыль, которую они, которую они заимеют, помимо 20% скидки на всю продукцию, еще вот эту туалетную воду, которая номинальная стоимостью 2000 с хвостиком, по-моему, 2000, а вот Катя пишет, 2200. Здесь понятно, что мы делаем с вами? Это в 11 каталоге. Ребят, за 11 каталог здесь понятно? Если мы с вами пригласили двух человек, Разместили минимум 50 бонус-баллов, пригласили двух человек, которые сделали по 100 бонус-баллов, стали квалифицированными рекрутами, вы получаете уникальнейший, уникальнейший набор по уходу за волосами. Это в 11 каталоге. Далее, и это еще не все. Что же еще ждет наших новичков в 12-м каталоге? Если вы зарегистрировались в одиннадцатом м каталоге, а квалифицировались и активировались в 12-м каталоге, то вас ждет, ой, убегает, то вас ждет вот такой подарок. И там еще есть новинка тушь. Тушь, удивительная тушь. Посмотрите, здесь все для вашего здоровья, для красоты в этом наборе. Это все будет твое. Это все будет твое. Как это получить? Итак, в 12-м каталоге все, кто есть уже партнеры и кто присоединился в 12-м каталоге, они получат вот такие подарки если выполнят определенные условия. Ваш заказ должен быть минимум 50 бонус баллов. Пригласи двух друзей, неправильно дату написала, простите, пригласи двух друзей в рамках времени 12 каталога, помоги своим друзьям, научи, расскажи, как сделать 100 бонус баллов, в течение 21 дня с момента регистрации и получи вот этот удивительный набор, где для здоровья есть еще и мультивитамины и минералы. Кстати, вот тут вы можете выбирать для мужчин и для женщин. При заказе будете указывать, какой вам нужен, какие вам нужны мультивитамины и минералы для мужчин и для женщин. Компания сейчас очень много делает таких наборов и продукций для мужчин, так как мужчины у нас сейчас скоро а, по количеству женщин опередят. Итак, мы с вами продолжаем. Вы пригласили двух друзей, в рамках 12-го каталога во времени, период 12-го каталога научили их, рассказали, как сделать 100 бонус-баллов. Вы получаете вот этот шикарный набор, вот этот набор, выбирая мужской или женский, вы хотите. А новичок получает уникальнейшую вот эту туалетную воду. Возможно рассказать нашим друзьям? Сложно? Рассказать Или есть возможность рассказать, поделиться вот такой удивительной выгодой и удивительными подарками. Ребят, возможно поделиться? 12 каталог действует с 26 августа по 15 сентября. И за этот период ваши новички должны оформить заказ на 100 бонус-баллов, собрать, получить прибыль и еще получить вот эту туалетную воду. И компания еще не все. И это еще не все. Компания, помимо того, что нам в 11 там дарит подарки за нашу работу, в 12 дарит каталоге дарит нам за нашу работу подарки, она еще нам дает возможность в третьем... Ой, господи! неправильно написала, в 11, 12, в 13 каталоге получить вот такой уникальный набор. И посмотрите, здесь, в этом наборе, опять для нашего здоровья, вот в этой баночке, где вы видите такую капсулку, это продукция Wellness. Практически в каждом наборе есть продукция Wellness, потому что компания беспокоится о нашем здоровье и о нашей красоте. И вот этот антиоксидант, да, астаксантин, да-да-да-да-да, это, ребята, находка для нашего здоровья. Там в составе есть морские водоросли и черника. Каждый набор уникален. И вот эту замечательную туалетную воду амбар эликсир которую дарят новичкам, вам в третьем каталоге подарят за вашу работу. И, конечно же, крем для рук и тела, такой, парфюмированный крем, также Амбар Эликсир. Тринадцатый каталог начинает действовать 16 сентября по 6 октября. За это время вам необходимо пригласить, двух своих знакомых, двух своих знакомых, рассказать, научить, как оформить заказ на 100 бонус-баллов и получить, они оформили, получили свои заказы, и получить вот этот набор, про который мы говорили. А уже новичок за то, что он сделал 100 бонус-баллов в течение 21 дня суммарно, вот этот чувственный амбар эликсир с нотами вали, ванили, черной смородины и игривым гелеотропом и глубоким сандалом. Такой шлейф идет красивый. Я вообще от этой воды в восторге. И, конечно же, они выполнили условия свои, вы также выполнили условия, и новичок, и вы получаете свои подарки. Клево! Мне нравится, но самое главное. Мы с вами три каталога выполняем условия. 11, 12, 13. То бишь, приглашаем двух человек, помогаем им. Они делают по 100 бонус баллов, получают свои подарки. Мы свои подарки. Всем хорошо. И новичкам, и вам. Но пришел, если новичок в одиннадцатом каталоге, и он уже сразу может приглашать людей и получать вот эти подарки. Пришел в 12-м каталоге, он тоже начинает приглашать людей и начинает получать подарки с 12-го каталога. Стань приглашающим спонсором, и вот это все твое. Если все три набора твои, ты вообще счастливчик. Представляешь, когда ты соберешь все три набора, то ты можешь, ты получаешь вот это. Обратите внимание, что есть и для мужчин, и для женщин. То бишь ты выбираешь, тебе нужен мужской набор или женский. Мальчики, держитесь. Для вас столько много, что женщины скоро, скоро уже начнут бунт поднимать, потому что мужчины у нас, что-то нам на пятки наступает, девочки, не сдаемся, надо побыстрее, побыстрее развиваться нам, а то мужчинки тут уже придумали, смотрю, только они кругом в эфире, эти мужчины, мужчины, мужчины, а женщины где-то у нас отстали. Чудеснейшие наборы. Так самое интересное, пока мы получаем вот эти все подарки, все эти привилегии, под нами растет групповой товарооборот и у нас увеличиваются доходы. Мы организовываем личный, организовываем групповой, получаем уникальнейшие подарки, под нами растет команда «Увеличивается доход», казалось бы, все в шоколаде. Но нет, это еще не все. Это еще совсем не все. Сейчас я вам расскажу. Если ты стал обладателем всех подарков, вернее, не, не всех подарков, ты обладатель всех подарков, ты получил уникально много, красиво, вкусно, но по итогу каждого каталога... Когда ты получаешь вот эти подарки, если ты получил подарок, допустим, в каталоге номер 11, в период с 4 по 24 августа ты выполнил условия, то уже 26 августа ты попадаешь в розыгрыш на получение, на участие, вернее, вот в этом шопинге на получение приза в 100 тысяч рублей. Ребята, это где такое было? За то, что ты зарабатываешь деньги, за то, что ты зарабатываешь деньги, за то, что ты получаешь подарки за свою работу помимо денег, тебе еще может посчастливиться стать везунчиком на 100 тысяч рублей. И ты получишь индивидуальную эту консультацию, консультацию от официального стилиста и визажиста компании Reflame. Я просто мечтаю, мне так хочется, чтобы вот это получить. То бишь, получил все, и еще может повести тебе в 100 тысяч рублей. Круто! Как вам так? Отлично? Я еще раз говорю, это может быть только в компании Арифлейм. Только здесь. Только здесь вы можете это все получить. Прошел по итогу 11 каталога, который... Заканчивается 24 августа, 26 розыгрыш. В двенадцатом каталоге ты выполнил квалификацию на получение всех подарков, которые необходимы, то бишь два кушника, и ты получил этот набор ты попадаешь в розыгрыш на 100 тысяч, который произойдет 16 сентября, то бишь по итогу 12 каталога. А потом по итогу 13 каталога 7 октября еще будет один розыгрыш. То бишь смотрите, насколько выгодно пригласить двух новичков которые сделает по 100 бонус баллов и если ты еще и сам новичок сделаешь 100 бонус баллов ты получишь все наборы плюс еще эту туалетную воду и плюс еще будешь участником вот этого э, розыгрыша на 100 тысяч рублей для новичков практически я не знаю дышать некогда постоянно нужно э, выполни всего-навсего два кушника и свои 100 бонус баллов сделай и ты столько получишь это просто не описует. Итак, твое преображение мы с вами разобрали. Ребят, скажите, вопросы есть? Участвовать будем? Очень круто. Вот я смотрю, это очень круто. И у нас эти акции практически бесконечно. Да, помойся сам и помоги двум. Не хочу грубить по поводу помойся. Будем. Итак, мы с вами дальше продолжаем. Итак, ты обладатель. Так и не исправила ошибка. Ну ничего. Итак, хочешь помимо заработка в интернете еще путешествовать бесплатно за счет компании по миру? Я да. Я, вопло... Я вот... Вот мы в сентябре уже 15-го улетаем на Пальма-де-Майорка. Господи, я уже чемоданы готовлю. У меня уже вот такой драйв. А вы хотите? Вау! Очень много вас. Очень много. Так вот, ребята, ни одна компания в мире не предоставляет новичкам такое удовольствие. Новички – которые присоединились и ранее, и присоединяться еще в 11, 12, 13 каталогах, они также могут начать путешествовать с компании Reflame за счет компании. Это удивительное место, которое мы вам сейчас покажем. Это турецкая ривьера, где все включено, даже спа. Отели 5 звезд». Это не просто путевочку, которую там купил по дешевке, поехал в Турцию, где нельзя нос высунуть за пределы отеля, иначе будет страшно. Или там можно еще что-нибудь неприятное найти. Это 5 звезд» – это наилучший курорт всего, всей Турции. И вы можете туда квалифицироваться. И как вам? Интересно, вы будете обедать в этих залах, отдыхать вот на этих пляжах, а вот это вы видите картинку вечеринки будет бесконечно организовывать компании на них так клево на этих вечеринках, что просто хочется постоянно там быть, постоянно хочется туда приехать, постоянно и так далее, и так далее. Для того чтобы квалифицироваться, вам необходимо первое, что сделать. Новичок, ладно, у него ноль, который только пришел, а те, кто чуть-чуть позже пришли, допустим, в десятом, в девятом каталоге, новички пришли, у них есть уже какой-то максимальный уровень. Где же его найти? Заходите в свой личный кабинет. Кстати, как посмотреть информационный листок, если вы не знаете? Обязательно напишите своему обучающему менеджеру, он вас обязательно научит. Заходите в информационный листок, и вот где я выделила, где смотреть, какой максимальный уровень. Это вот где написано «Макс». И здесь вы видите, допустим, у этого коллеги было 15% максимальный уровень, у этого – троечка, Но это те, под кем уже есть хоть какая-то команда. А те, которые пришли, еще никакой команды нет. И вы тоже можете квалифицироваться на эту международную конференцию 2000. Это мега-мега конференция. Итак, сказка, девочки, но в ней есть быль в этой сказке. В этой сказке мы всегда же, жив, мы живем в этой сказке. И рассказывать вам про нее мы можем бесконечно, иначе рекрутировать некогда будет, если будем про нее рассказывать. Итак, ты хочешь получить все подарки по акции ⁇ Твое преображение ⁇ Поставьте единичку. Ты хочешь? Единичку. Так вот, смотрите, вы получили все подарки. По этой акции, по твое преображение. Получив все подарки, вы уже половина выполнили условий квалификации на международную конференцию. Представляете, мы получаем подарки, сразу же квалифицируемся на конференцию. Квалификация начинается на конференцию с 11 каталога. По первый каталог, с 11 каталога 2019 по каталог номер 1 2020. Интересно, как квалифицироваться? Поставьте двоечку, кому интересно. Давайте, я жду вас. Отлично. Итак, начинаем. Внимание, марш называется. Итак, если ты, у тебя квалификация от 0 до 9%, что тебе нужно? Что тебе нужно? Катя, Натя, угу. Да, что тебе нужно? Два кушника ежекаталожно. Два друга, которых ты пригласишь, они сделают по 100 бонус баллов. Это ежекаталожно. И если ты еще новичок, решил получать по стартовой программе все подарки, то ты делал 100 бонус-баллов в каталог. Теперь тебе нужно сделать 150 бонус-баллов, чтобы квалифицироваться на конференцию. И получается, если ты решил получить все подарки, поехать за счет компании на, на Турецкую Ривьеру, то тебе необходимо в течение каталога уже 11-го сделать... Организовать, пригласить два кушника, два человека, которые сделали по 100 бонус-баллов, 150 бонус-баллов и рекрутировать, рекрутировать, рекрутировать. За четыре каталога тебе необходимо подняться на уровень 15%. То бишь организовать вместе с командой, организовать вместе с командой 3000 бонус-баллов. Квалификация будет засчитываться, когда, допустим, ты на 15, а под тобой 12, чтобы был один процентный уровень отрыва. Но так как мы вас обучаем, как строить правильно команду, у вас это будет расти, потому что вы будете растить одновременно две структурки – основной ствол и второй. У вас это получится. Здесь понятно по квалификации. Теперь смотрите, ты сегодня, ты сегодня в одиннадцатом каталоге зарегистрировался, ты новичок, ты новичок. Ты выполнил условия на стартовую программу, на подарки по акции «Твое преображение», но квалификация твоя начинается со следующего каталога, с 12-го. Со следующего каталога, с 12-го твоя квалификация начинается. И давайте сейчас с вами разберемся по порядку. Допустим, ты зарегистрировался в 10-м каталоге. Твоя квалификация начинается с 11-го каталога, 11-й, 12-й, 13-й, 11, 12, 13, 14-й, в 15-м ты уже должен быть 15%. Естественно, нужно рекрутировать. Естественно, под тобой и команда будет, и тебе самому нужно рекрутировать. Здесь понятно, как начинается квалификация, кто зарегистрировался в десятом каталоге. Кто в девятом и ниже, у всех начинается квалификация с одиннадцатого каталога. Поставьте плюсик. Далее, если ты зарегистрировался в одиннадцатом каталоге, значит, твоя квалификация начинается двенадцатый, тринадцатый. 14. И в 15. тебе уже нужно выйти на 15%. И поддерживать этот уровень. В первом каталоге 2020 года тебе нужно подтвердить твою пятнашку. И ты, счастливчик, едешь на эту конференцию. Далее. Два кушника мы с вами делаем все 8 каталогов. Это начиная с 11 каталога и по первый каталог. То бишь 11 12 13 14 15 16 17 и 1 8 каталогов мы с вами делаем стабильно. Два кушника, 150 бонус баллов. У нас, под, нами, под вами идет рост активный, вы все это подтверждаете, и мы с вами счастливые едем командой на эту турецкую ривьеру. Ребят, кому непонятно здесь, расскажите, расскажите мне, пожалуйста. Я сейчас еще покажу это графически. Кому непонятно, поставьте минус, кому понятно, поставьте единичку. Итак, дальше мы с вами продолжаем. Примеры квалификации. Я уже приводила пример, теперь давайте визуализировать. Итак, вы были зарегистрированы в десятом каталоге, в девятом, в десятом каталоге, там где, вот примерно так, да, и ваш процентный уровень 0 или 9 процентов. С 11 каталога, как видите вы на графике, да, с 11 каталога вы начинаете квалификацию. Вот то, что я вам перед этим рассказывала, сейчас смотрим визуально. В 11 что мы с вами делаем? Минимум 150 бонус-баллов, 2 кушника, а по персоналке у вас должно быть 4 кушника. Что значит персоналка? Это все, что ниже вас в команде, еще люди там будут получать подарки, чтобы там были еще кушники, которые хотят получить туалетную воду. То бишь по персоналке у вас должно быть минимум 4 кушника. В 12-м каталоге мы делаем практически то же самое. У вас должно быть и в 12-м 4 кушника, а ваших личных 2. А ваших личных обязательно 2. Далее, в 13-м каталоге то же самое, в 14-м то же самое, а в 15-м, когда вы уже вышли на 15%, у вас должно быть 5 кушников по персоналке. Итак, мы с вами смотрим по графику до первого каталога. В первом каталоге 2020 -го года обязательно подтверждение 15%. И, Два кушника, если вы хоть один каталог из этого выпадете, из этих восьми каталогов, не будет у вас два кушника, выпадаете из квалификации. Выпадаете из квалификации. В общей сумме, в общей сумме у вас за 8 каталогов должно быть по персоналке вместе с вашими не менее 35 кушников. Это мы будем с вами в чатах отслеживать, считать, проговаривать. Мы будем еще много об этом говорить. Все засчитываются. Все, конечно, засчитываются. Именно в группе... Смотри, Катя, вот у тебя... Ты сама, ты хорошо работаешь, ты пригласила четверых Получила за них подарки. Два тебе обязательно засчитываются, но они же и в общие, и остальные твои два засчитываются в общей. Твои же личные как и в общий зачет идут, так и в групповой, твои личные. Это все засчитывается, да. И чем больше у вас будет кушников, 4, 5, 6, тем быстрее ваш рост, тем быстрее у вас набирается общее количество кушников. Так, еще какие вопросы? Хоть сам можешь все делать. Хоть сам можешь все делать. Разницы нет. Ты набираешь минимум 35 кушников за период, за период 8, 8 каталогов. Выполняешь условия. У тебя идет рост. Обязательно, чтобы у тебя шел еще рост, то бишь на 15% ты должен выйти с отрывом. Далее, как считаются кушники? Вот, например, вы в 10 каталоге пригласили людей, к вам присоединились новички, и они квалифицировались, то бишь сделали 100 бонус баллов в 11 каталоге. Так вот эти кушники, вам, которые в 10-м были зарегистрированы, а квалифицировались они в 11-м, они вам уже идут в зачет на конференцию. Они уже идут в зачет на конференцию. То есть б... кушник закрыв... считается по закрытию квалификации. Вот когда он закрыл 100 бонус баллов, он мог на промежутке двух каталогов зарегистрироваться. В 10-м в конце сделал 25 бонус-баллов, а в 11-м он сделал еще 75 бонус-баллов, и он квалифицировался на Кушника. Все, тебе он идет в зачет. Он тебе уже идет как и в личный, так и в групповой. Здесь понятно, ребят? Какие еще вопросы по квалификации? Тут, в принципе, условия очень легкие. Выполняешь два кушника, 150 бонус-баллов. Естественно, обучаешь свою команду, чтобы они точно так делали. Это чисто для новичков, да-да-да. Для новичков это очень, как бы так, чтобы понятно было вам. Так, ребят, понятно по этому. Уже 15, 12 и выше мы будем обсуждать на, на планерке менеджеров. Нет, Катя. Тот, который стал кушником в 10-м каталоге, нет, он не зачистывается. Только то, что в 11-м каталоге с момента квалифи... начала квалификации конференции. Он может начать, тот, кто зарегистрировался в, в 9-м каталоге, он может с 11-го каталога начать квалификацию, делать 150 бонус-баллов, приглашать своих друзей. Ребят, поверьте, Два кушника в каталог – это легко. Говорите своим знакомым. Говорите своим знакомым. Я 100% уверена, что вы спокойно можете наработать этих двух кушников, потому что очень хорошие льготы, очень хорошие подарки, людям очень выгодно, и они будут. Они обязательно будут, а там, глядишь, они не просто получат подарки, а еще и начнут работать или останутся потребителями. Это важно, это наш товарооборот. Главное, не молчите, не сидите. Или вы видите, допустим, ваш кушник сделал 75 бонус-баллов. Ну, подумайте, вы там собираете заказы. Подумайте, как помочь вашему новичку. А все, да, правильно, Катя, а все менеджеры, все готовьте вопросы на завтра. Завтра будем уже более так, глубоко от 12 и выше процентов. Итак, верну, а мы, мы про новичков и говорим. Итак, вернулись к новичкам. Далее. Итак, что же новичок, по какой уровень можно, могут новички участвовать? Не уровень, а по какой каталог новички могут участвовать в конференции, начинать квалифицироваться. Смотрите. 14-й каталог – это последний каталог регистрации для квалификации. Регистрируйте дальше можно. Мы им в виду, что в 14 каталоге, кто последний зарегистрируется, он может квалифицироваться на конференцию. Но за 15 каталог он должен сразу выйти на 15%. За один каталог. То бишь в 11 в 12 в 13-м. И в 14 все новички, которые пришли, у них у всех есть возможность начать квалификацию на конференцию. Ребят, здесь понятно? Поставьте плюсики, да. Здесь понятно? Еще раз повторяю. Всем новичкам, кто начинает с нуля... С любого каталога, с какого бы он ни начал, у него должно быть по персоналке минимум 35 кушников. Его личных 150 бонус баллов и его личных 2 кушника минимум. Это для новичков и 9%. Но в основном для новичков. Это для новичков. В принципе, о квалификации на международную конференцию я рассказала. Теперь пишите свои вопросы, уважаемые новички, что вы не поняли? Что вы не поняли? Главное поймите, что участвуя в акции преображения, там нужно два... Кушника. Эти же два кушника, которые вы на акцию преображения сделали для получения подарков, они же зачитываются, эти же два кушника, они зачитываются на квалификацию на турецкую ривьеру. То бишь вы сделали два кушника и стали уже пол квалификации выполнили. Теперь осталось 150 бонус баллов решать. Хочу на Турцию, делаю 150 бонус баллов. Не хочу на Турцию, делаю 100 бонус баллов и получаю все подарки. 150 и два кушника, везде квалифицируешься, все получишь, и везде будешь участником. И, конечно же, рекрутинг. И, конечно же, рекрутинг, рост. Но если мы стабильно с вами все новички начнут вот так делать, то рост не заставит ждать. И, конечно же, будут увеличиваться наши ежемесячные, ежекаталожные доходы. Помимо подарков, наши зарплаты с вами а, будут увеличиваться. Как делать кушников? Как рекрутировать? А, как рассказать? Как научить ваших новичков? Это мы вас обучаем. Для этого у нас есть специальные инструкции. У каждого из вас, у каждого новичка есть обучающий менеджер. Если вдруг вы не достучались до менеджера или что-то не поняли, пишите вашим вышестоящим директорам, вашим вышестоящим менеджерам. Вы одни никогда не останетесь. Вы всегда в команде. Не бойтесь, что у вас может что-то не получиться. Все получится. Главное – активность. И что же мы с вами далее? Ну, это я уже рассказала про, про кушников. Итак, что же мы получаем с вами в итоге, уважаемые новички? Вот каждый человек пришел и думает, ой, это когда это я что-то там заработаю? Ой, да когда это что у меня будет? ребят? вы получаете сразу доход. Итак, давайте разберем. За то время, пока вы квалифицируетесь на турецкую ривьеру, это будет полгода квалификация. Пока вы квалифицируетесь на турецкую ревьеру, сколько вы получите денег? Вы можете за эти полгода заработать 120 500 рублей. Я вам сейчас все разложу по полочкам. Итак, ты новичок, ты пришел, участвуешь в акции «Твое преображение» И стартовой программе. За стартовую программу у тебя будет прибыль 14 500. Ты продолжаешь, работаешь, рекрутируешь. И решил квалифицироваться на турецкую ривьеру. Тебе нужно делать 150 бонус-баллов. Конечно же, ты себе все, брать, все для себя брать не будешь. Ты будешь собирать заказ. Мы научим, как делать через интернет. Мы научим, как делать в офлайне собирать, как через интернет собирать. Главное – твоя активность. С каждых 150 бонус-баллов, каждый каталог, у тебя будет чистой прибыли 2400 умножаешь на 8 каталогов и получается что со 150 бонус баллов твоя прибыль за 8 каталогов 19 двести рублей давай теперь еще посчитаем подарки за твое преображение которые ты получишь на сумму 23800 хочешь оставляй себе хочешь продать чтобы денежки шуршали. Далее. Ты выполнил все условия по квалификациям, по стартовой программе, по квалификации на международную конференцию, и ты едешь на турецкую ривьеру, которая стоит 300 евро, это где-то 21 тысяча. Это тоже твой доход, это твой отдых. Пока ты все это квалифицировался, ты рос по карьерной лестнице, не просто сидел, а рос по карьерной лестнице. Выйдя на 15% за 4 каталога, тебе деньгами начислят уже 32 тысячи. Далее, и это еще не все. До 15% тебе тоже деньги начисляли, когда ты рос. Тебе начислили примерно от 7 до 10 тысяч. И в итоге вы получаете 120 500 рублей за полгода. Это еще только новичок. Скажите, есть смысл начать активно работать и говорить, и говорить вашим друзьям, знакомым и незнакомым? То бишь, рекрутировать, рассказывать. Друзья и знакомые будут с удовольствием, чтобы получить вот такой подарок, как туалетная вода. С удовольствием захотят с ней поучаствовать, и ваши же друзья и знакомые захотят поехать в Турцию, вы им просто расскажите, что ты сегодня зарегистрируешься, на следующий каталог начинаешь квалифицироваться, и мы с тобой поедем отдыхать бесплатно. Стоит говорить? Есть смысл, над чем работать? И вот подумай, когда ты пришел, какие сразу деньги? У тебя будут получаться. Скажи своему менеджеру. Он тебя обязательно научит всему. Сообщите всем своим друзьям. Сообщите э, знакомым, может быть, и родственники, Об этом нужно просто говорить. И самое главное. Когда ты просмотрел этот вебинар, ты принял решение, где, в какой акции ты будешь участвовать? Хочешь просто стартовую программу пройти? Или просто в преображение участвовать? Или все-таки тебя интересует Турция? Сообщи своему менеджеру, в какой акции ты хочешь, хочешь участвовать. Здесь мы никого не заставляем. Ты выбираешь сам. Ты выбираешь сам, как тебе, сколько тебе хочется заработать денег, где тебе хочется участвовать, но об этом обязательно сообщи своему менеджеру, и он, естественно, тебя научит, расскажет и покажет. Решение только за вами. Только за вами. Не хотите нигде участвовать? Да, пожалуйста. А спокойненько активируйте свой личный кабинет и рекрутируйте. Но такое можно и столько заработать можно только с компанией «Арифлейм». Яркость, яркость подарков, яркость отдыха. Ребята, этого много, это многого стоит. Это яркость жизни получается. Так что решайте сами. Но это только начало. Это только начало. Дальше вас ждет еще самое интересное. Это золотые конференции, кто любит путешествовать. Это бриллиантные конференции. А доходы, о которых вы, возможно, даже не мечтали. И, естественно, путеше... путешествия, о которых вы даже не представляли, что такое может быть, или вы можете туда попасть. Это действительно сказка. Но сказку нужно превратить в быль. Это просто работать. Говорить, говорить, говорить и говорить. Итак, какие у вас вопросы? Пишите, какие у вас вопросы. Если у вас нет вопросов, то тогда до встречи на турецкой ревере. Рекрутировать. Да, да, да, да.